Отлично, отлично. Мы тогда с вами идем дальше. Так. Мой метод четвертый ⁇ это партнерские программы. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто знает, что такое партнерские программы. Отлично. А кому удавалось зарабатывать с партнерскими программами? Поставьте, пожалуйста, единичку с плюсом. Кто уже работает с партнерскими программами и ему удавалось зарабатывать на этом? Единичку с плюсом, пожалуйста. Виктория, ну еще бы. Ирина, Олег. Так. И все. Больше никто не, никому не удавалось зарабатывать, да? Как вы думаете, какие Амина Рассланова, Альбина, Елена Пашкова только пробуют? Хорошо, вот здесь встает вопрос. А есть ли у вас, то есть какие инструменты для продвижения партнерок у вас есть? Это можно делать несколькими способами. Совсем не обязательно, чтобы был для этого блока рассылка. И все же, давайте сейчас выясним, у кого есть собственный блок, поставьте, пожалуйста, двоечку с плюсом. Хорошо, но нет подписной базы. Не очень хорошо, но это не смертельно. Хорошо, следующий вопрос. У кого есть, у кого нет, соответственно, ставите двоечку с плюсом. Те, у кого есть, двоечку с минусом, у кого нет. Идем дальше. У кого есть подписная база, хоть 100 человек, поставьте, пожалуйста, троечку с плюсом. Если у вас нет базы подписчиков, троечку с минусом. Нету, нет, вижу. Подписная база есть, подписной базы нет, подписной базы нет. 50 на 50, понятно. Вот уже больше тех людей, у кого нет подписной базы. Это не смертельно на самом деле, потому что для этого существуют еще и другие методы продвижения. Вот а, Работа с партнерскими программами, она может быть как затратна по деньгам, так и не затратна. Это зависит от вас. Конечно, когда вы разобрались, что этот автор хорошо платит, у него, скажем так, хороший выхлоп идет, то есть процент прихода к нему, допустим, процент перехода к нему людей и кликов, да, так называемых, когда человек переходит на страницу и смотрит, что там за информация, и конверсия, когда у него хорошая конверсия, вот правильное слово, да, то есть из тех людей, которые пришли полюбопытствовать, большое количество людей приобрели тот или иной пакет. Вот это называется конверсия. То есть, когда входящий поток конвертируется на следующий этап, соответственно, да? то есть вот переход постоянный. Если говорить, допустим, о сетевом маркетинге, где происходит конверсия? Вы определенное количество людей подошли, к определенному количеству людей подошли и спросили телефон на холодных контактах. Да? Часть из них конвертировалась и дала вам свои телефоны. Точно так же дальше. Часть людей из тех людей, которые вы, у которых вы получили телефоны, взяли телефонную трубку, вы с ними смогли поговорить, они конвертировались на следующий этап. Да. Из тех людей, с которыми вы поговорили, я думаю, что по аналогии понятно, конверсия идет дальше навстречу, и уже из тех, с кем вы встречаетесь, конверсия на продажу или на подписание. Вот то, что если говорить простым языком, что такое конверсия, да, по аналогии. Пример такой. Хорошо. Каким образом выбирается партнерка? На данный момент очень много совершенно разных вариантов партнер партнерок предложений продуктов очень очень много существуют они на разных ресурсах и за этим тоже нужно следить то есть где этот ресурс этот находится да потому что например есть партнерские агрегаторы скажем так да где аккумулируются партнерские программы таких например как JustClick, GlobalPart, AutoPay, EconTools есть площадки, которые соревнуются друг с другом. Если, например, Smart Responder мы берем, то есть это не является, это рассеище, да, это не является партнерской программой. Почему я говорю об этом? Когда было очень много программ на e и были люди, которые это пиарили, скажем так, с помощью спама. В нужную и ненужную базу это все кидали. Поэтому э, смарт-респондеры очень осторожно относятся к ссылкам, которые расширяются на e-autopay, которые идут с этого ресурса, и очень часто отправляют их в спам. Та же самая ситуация происходит между соревнующимися э, конкурентами большими, по всей видимости, потому что вот самый большой процент попаданий в спам у меня по партнерке был именно э, когда я отправляла письма через JustClick на Glopart. Я не знаю, с чем это связано. От того, что а, это действительно конкуренция или от того, что было определенное количество людей, которые вот так себя повели, а, отправляя спамом, веером по самым различным базам, которые не имеют к этому отношения. Мне сейчас сложно сказать. То есть это надо поднимать статистику уже самих сервисов, надо общаться с разработчиками. Вот. Поэтому а, ваша задача в первую очередь посмотреть, а, выбрать тот инструмент, где вы будете это пиарить. Например, а, те сервисы, которые находятся, те партнерки, которые находятся на JustClick, JustClick, соответственно, воспринимает спокойно. И если вы планируете дальше вести свою рассылку, то на JustClick очень хорошо протестировать очень многие моменты. Он просто в использовании. Кто знаком с сервисом JustClick, поставьте, пожалуйста, плюсики. Так, незнакомый. Не я вам сейчас даю ссылочку. Если вы еще не зарегистрированы там, вы можете совершенно спокойно сделать. И я вам советую сделать это прямо сейчас. Вы увидите, насколько это просто. Он попросит вас каким-либо образом назвать в ваш кабинет, да. Со временем, если вы планируете заниматься бизнесом, то э, советую вам сразу же назвать это правильно. По меньшей мере назовите это по своему имени. У меня, например, мой личный кабинет называется ntilinkova.jasclick.ru. Выберите себе сейчас что-нибудь подобное на джазклике, соответственно, да, то есть из сочетания имени и фамилии. Со временем, когда вы захотите создать какой-то новый проект, у вас будет такая возможность э, э, создать дополнительный. Кабинет, а сейчас, скажем так, для теста выберите какую-то вещь, чтобы вам это было удобно. Потому что то, что вы сейчас выберете, это будет, скажем так, вашим именем и для рассылки. Там кое-что можно будет подкорректировать, но в любом случае подпись кабинета, она будет у вас вот именно такая, чтобы у вас там не было зайчиков или пыр-тыр-пыр. -пыр. Выберите что-то осмысленное и то, что не стыдно показать, собственно говоря. Для того, чтобы зарегистрироваться, вам нужно будет внести, соответственно, пароли, свой логин ввести. Там стоит бесплатная регистрация, как видите. Да, вам нужно вот ввести логин, пароль, ваше имя обязательно, e-mail, который вам всегда доступен, и номер телефона. Если вы оставите галочку «Я новичок. Подписаться на обучение инфобизнесу», то, соответственно, вам придет еще несколько уроков от «Джазглик» вы будете получать и несколько книг, которые помогут вам разобраться в основах инфобизнеса, что тоже неплохо. И нажимаете «Зарегистрироваться». Если вы впоследствии будете выбирать среди партнерок бутасклик, то вам это точно так же будет достаточно просто. Вообще, каким образом выбирать партнерку, чтобы она вам была удобна и интересна? То есть, соответственно, выбирайте тематику, в которой вы хоть сколько-нибудь разбираетесь. Да? Если вы занимались всегда косметикой, то вам сложно будет предлагать какие-нибудь сложные инструменты, интернет, например, да, или машиностроительную какую нибудь технику. То есть выбирайте то, что вам непосредственно близко. Если вам интересен личностный рост, значит, выбирайте людей, которые предлагают тренинги, вебинары, курсы именно по личностному росту. Если вам интересно МЛМ, выберите авторов, которые развиваются именно в этой теме. То есть, ну, вот так на скидку, да, МЛМ это у нас Артем Нестеренко, Антон Агафонов и все Татаринов, да. Если это быстрое продвижение в инфобизнесе, то, соответственно, это про Белова, Мрачковский, сейчас Виталий Кузнецов очень быстро развивается, да, то это вот эта тематика. То есть выберите именно авторов, которые вам интересны. На чем удобно, там есть кабинет. В кабинете партнера, когда уже войдете, есть вкладочка "Рекламировать" и там можно перейти как раз на каталог партнерских программ и выбрать то, что вам интересно. Также там вы сможете определить выгодность, потому что там показано процент, который дает партнер, и сколько люди непосредственно смогли на этом заработать. Вот. Есть партнерки, у которых есть подготовительные дополнительные материалы. Конечно, чтобы вот узнать все о партнерке, иногда нужно забраться и посмотреть. Чем удобен как раз Just Click, вы, исходя из одного кабинета, не бегая из одного в другой, можете все это изучить. И если вам какая-то партнерка не подошла, простым нажатием крестика вы удаляете эту партнерку из своего списка, если она вам не подошла. Развиваться партнер, да, то есть как вы время от времени можете заглядывать в тот же самый каталог и смотреть, насколько вам интересно подключить кого-то еще. На первом этапе советую работать с тремя пятью партнерками максимум, потому что ну, иначе разорветесь. И люди, которые вас читают, слушают, да, то есть они перестанут понимать вообще, о чем вы. Поэтому либо это все должно быть в одной теме и достаточно рядом, да, либо дополняя, вернее, друг друга. Потому что если вы в один день предлагаете подписаться на Азамат Ушанова, да, с его базой подписчиков, на следующий день предлагаете Антона Агафонова, а на третий день Виталия Кузнецова, да, и вроде как все по базе подписчиков, да, то если вы эту базу подписчиков свою даете, либо другим способом, сейчас чуть расскажу чуть попозже, то люди вас не поймут. Если же вы выстраиваете полную цепочку, например, по MLM-бизнесу, возьмем да то есть у одного автора очень хорошо прокачан, допустим, холодный рынок, у другого автора рекрутирование непосредственно и вся работа в интернете. Да, у третьего автора это команда и организация мероприятий. То есть вот таким образом можно сочетать их между собой. То есть вы для своего круга читателей, для своей аудитории, а ее в любом случае нужно собирать, чем бы вы бы не занимались в интернете, вокруг вас должны быть люди, которым вы могли бы предлагать. То есть если в реале мы можем обзвонить определенную базу людей, да, телефонов и организации, как бы пройти по организациям, например, да, то есть это тоже один из методов. Только делайте вы не сами, конечно же, да, а, допустим ваши помощники. И сделайте предложение то в интернете вокруг вас как раз наоборот должна собираться аудитория, чтобы вас не считали спамером, ваша задача соответственно быть центром, быть тем цветком, на который идут люди, и чтобы люди от вас не разбежались, не надо давать, скажем, нектар должен даваться дозированно вашим пчелам, нектар нужно давать дозированно, чтобы их не перекормить, чтобы их не отравить информацией чтобы у них не закружилась голова от того, что им нужно выбирать между тремя, да, и кому же идти. Вот. Здесь нужно аккуратно подходить к своей аудитории. Ее нужно, безусловно, собирать. То есть база подписчиков нужно собирать. Не только для того, чтобы партнерские программы продвигать, да, но и для себя впоследствии точно так же. Это может быть началом, первыми деньгами. Не обязательно, что через базу подписчиков вы это пойдете. Сейчас мы с вами дойдем еще, как это можно сделать. Пока напишите, пожалуйста, кому удалось зарегистрироваться в JustClick. Если у кого-то возникли какие-то сложности, тоже напишите, пожалуйста. Ильмира, не получается. Ильмира, а что у вас не получается? Елена Пашкова давно там. Елена Пашкова, которая из Таврополя. У нас сегодня две Елена Пашковых. а что у вас не получается? Напишите, пока. Хорошо. То есть те, кто знаком с кликом замечательно. Надо перегружать интернет. Ну, значит, сделайте это чуть попозже. Сохраните ссылочку и это вот первая задача, которую вам нужно будет сделать. Вложить ее в закладки или сохранить ее в word файле, как вам это удобнее. Потому что, нам, скажем так, вот эта процедура, она вам еще понадобится. Хорошо. То есть, когда вы выбрали для себя авторов, с которым вам интересно. Да, особенно когда вы друг за другом пишете, у меня тоже начинает кружаться голова с одним человеком я разговаривали, с несколькими, но ну, вот так бывает да? сегодня у нас такой удивительный день Две Елена Пашкова из Новокузнецкой Ставрополя встретились в нашем эфире и в нашем чате соответственно хорошо выбор товара выбор партнерки кроме того, что хорошо если это одно на одном ресурсе вам будет на первом этапе удобно с этим разбираться да? также очень важно, чтобы человек предлагал для вас бесплатные материалы Потому что продажи в лоб становятся все менее и менее востребованными. Людям интересно, когда такое обилие товаров, узнать побольше, побывать на бесплатном вебинаре у человека, посмотреть его рассылку, почитать его книги, посмотреть его видео, да, то есть поближе познакомиться с автором. И вот чтобы это произошло, соответственно, человеку нужно. Сначала зайти через бесплатность. И самые продвинутые партнерки, кстати говоря, сейчас уже не предлагают, закрыли, скажем так, вкладку платные продукты. Есть информация для партнеров, сколько они получают, но вкладка вот именно платные продукты, она закрыта. Потому что для продвижения выставляют именно бесплатный товар, бесплатный вебинар, бесплатная книга. Это вот очень удобно, потому что, Автор дает возможность познакомиться с собой. Вы на первом этапе конвертируете ему, приводите ему подписчиков, он их конвертирует, соответственно, то есть вы даете трафик на подписку, он конвертирует их в подписчики, соответственно. Вот. И далее уже, когда он проводит вебинары, когда он делает какие-нибудь релизы, то есть запускает серию писем в свою базу, благодаря которым люди начинают, скажем так, узнавать о предложении. И, соответственно, подключается в ту или иную программу, уже оплачивая ее. И вам начисляется вознаграждение. То есть вот это наиболее идеальная программа, потому что вам не нужно рассказывать много об этом авторе. Автор рассказывает о себе сам. Также очень хорошо, когда автор предлагает письма, слоганы, баннеры именно для продвижения его программы. То есть они чаще всего выглядят профессионально и с этим легко работать. Единственный минус, когда, скажем так, идет запуск какой-либо, и автор предлагает один вариант письма, то те, кто первые прошли, их еще, скажем так, спам-фильтра спам не успели вычислить, да, то есть они идут нормально. Когда же определенное количество наполнений есть, спам начинают уже, соответственно, это вычленять. Поэтому если вы работаете с каким-то вот стандартным письмом автора, оцените для себя сами, да, то есть сколько времени уже идет этот релиз, запуск именно этой программы. Если вы понимаете, что до вас уже было определенное количество людей, которые это сделали, лучше видоизмените письмо. Добавьте туда предложения, перефразируйте определенные тексты, добавьте свои картинки, какие-то предложения уберите, какие-то замените. Обязательно поменяйте тему письма тогда вас лучше вас примут, спамфильтр вас не забанят, потому что сейчас сервисы почты, то есть такие как Mail, Gmail, Rambler, Яндекс и прочие, да, они, соответственно, ставят, в первую очередь, они ставят спамфильтры, вот вот, чтобы их клиенты, да, то есть пользователи бесплатных почтовых ящиков, не перегружали вот этой всей информации, потому что они все также зарабатывают на рекламе, и им выгодно, чтобы люди продолжали пользоваться их сервисами, они защищают, скажем так, свой вложенный капитал. И чтобы нам через это пробиться, нужно это учитывать, конечно же. То есть рынок тем и отличается, что он изменчив, здесь нужно подстраиваться. Нельзя сказать, что вот сегодня это работает, и это будет работать вечно. Нет, нужно смотреть нужно смотреть выбирать соответственно тестировать для себя статистику обязательно вести единственное что вам хочу сказать то есть вот как бы ни менялась ситуация что бы ни происходило Начиная со спокойного века, да, как только появились первые продажи, первые, скажем так, сделки прошли, всегда были востребованы личные отношения и личные продажи. То есть это никуда не ушло. Да, добавилось много автоматизации. И вот в том, что касается автоматизации совершенно различной, да, появились, например, те же самые автоматы для продажи газировки, кофе, каких-то мелочей, да. Это уже есть. Есть автоматы, которые выдают нам билеты. Можно купить билет в интернете. И эти сервисы добавляются, что-то уходит, что-то приходит. Да? То есть вот газированных аппаратов с газировкой уже нет. Есть аппараты, которые продают бутылочки газировкой, то есть нет уже дозированной вот этой части. Вот. И на протяжении всего этого времени в любом случае очень востребована именно личные продажи когда идет от человека к человеку, когда умение именно зацепить человека собой как личностью. Поэтому в первую очередь, чтобы вы сейчас не использовали из этих инструментов, прокачивайте себя как личность, набирайте новые навыки. И тогда, когда вам уже нужно будет непосредственно продавать лицом к лицу, вы сможете это сделать наиболее эффективно. Не обязательно лицом к лицу, кстати говоря, те же самые вебинары или презентации, когда вы на аудитории это делаете, на живую или онлайн, это также чувствуется, потому что вы прокачиваете определенные навыки, которые спрятать невозможно. Вот. значит, То, что касается партнерских программ, давайте вернемся. Да? То есть я села на свою любимую метлу, что называется. Еще раз по выбору партнерки. Значит, когда у вас есть инструменты от автора, это очень удобно. Различные бесплатные информацию, то есть и вы тем самым можете с ним познакомиться поближе, потому что был момент, когда сложно было, автор не знаешь, да, то есть у него вот первый раз побывал на его вебинаре, он предлагает что-то, а что это такое, ты не знаешь, и как предлагать, естественно, тоже непонятно. Поэтому наиболее продвинутые авторы сейчас вот именно через бесплатные такие вещи дают, это раз, во-вторых, очень хорошо, когда есть такой, скажем так, фронт-энд продукт, то есть то, что идет наружу, который отдается за сто 100%, партнерки, да, то есть предлагают, или 70, ну как минимум, да, потому что все, что ниже, это уже стандартная партнерка, а вот на такой флагманский продукт, который должен быть в авангарде, хорошо, когда он есть у автора, то есть вы можете, скажем так, приглашать не только покупателей, но и партнеров в том числе, что для вас тоже неплохо, то есть как в любом сетевом бизнесе, вы сами понимаете, да, но... Есть определенный минус, потому что на первый продукт, на первую линию партнер, автор может отдавать от 20% до 100%, то вторую линию чаще всего отдают от 5% до 10% максимум. Есть отдельные партнерки в момент запуска, когда дается 20%, но это прям очень-очень-очень редко бывает. Я на своем веку, не таком большом, то есть вот с того времени, что я работаю с партнерами, я видела вот сейчас только одну партнерку, сейчас могу вспомнить, чтобы 20% было со второй линии. Когда вы не сами продаете, а приглашаете именно партнеров, которые вам, соответственно, будут помогать продвигать это. Ну, как в сетевом бизнесе. Вот. Если здесь понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. То есть, может, я вас загрузила информацией, и вам непонятно. Понятно, хорошо. Тогда. Тогда тогда я вам сейчас дам а, нашу ссылочку. И те, кто уже зарегистрировались соответственно, Just Click, вам будет проще. А поставьте, пожалуйста, янечку, кому было бы интересно заработать на нас. Вот у нас впереди очень интересная программа, где, у нас, кстати говоря, один из продуктов будет иметь как раз 70% партнерку он будет недорогой, его будет легко продвигать. Вот. Последующий продукт будет у нас иметь уже 30% партнерки, партнерского вознаграждения, но он будет достаточно хорошо стоить, и соответственно, о нем также можно будет заработать. Поставьте, пожалуйста, единичку с плюсом, кому интересно, потому что вам не надо наша партнерка, партнерки расскажу сейчас все расскажу uh, у нас для партнеров будет еще на следующей неделе 27 так, да, 27 в четверг я проведу партнерский вебинар на котором вам uh, расскажу об этом более подробно то есть uh, непосредственно по uh, это будет ознакомительный вебинар и по методам продвижения партнерки непосредственно и по тому запуску который мы готовим потому что у нас вот вскоре будет очень интересная программа которую я вам расскажу позже и сегодня даже наверное этого уже не коснусь мы с вами поговорим об этом в пятницу потому что времени уже много я чувствую что вы несколько перегружены информацией поэтому сейчас прошу вас пока зарегистрироваться в нашей партнерке и пока вы это делаете я вам расскажу еще такой момент партнерку можно продвигать через собственный блог или сайт написав статью и в ней разместив соответственно ссылку да но здесь встает вопрос что на свой блог в том числе нужно как-то вести трафик. Да? Это вот работа не быстрая. Либо это делается через рекламу, когда вы даете свою какую-то статью, либо одностраничник устраиваете, да? либо баннер делаете, виджеты выполняете вот в правой колоночке, такие картиночки, когда кликаешь на нее и переходишь на нужную страницу. Это тоже не всем доступно. Да? База подписчиков, как мы выяснили, тоже есть не у всех. Можно давать в базу подписчиков письма, и вы постепенно можете это собирать, в том числе, например, даже через курс бесплатно. Вы можете это давать как свой. Не то, что как свой продукт, не указывая авторство. То есть вы регистрируетесь сами. Кому интересно побольше по курсу бесплатно, тоже мне напишите вот в вопросах, которые будут в анкете. И тогда мы посвятим этому отдельное занятие. На самом деле, настолько для вас информации, что. Вопрос, с чего же начать? Что же вам отдать в первую очередь? То есть поэтому нам очень нужна будет ваша обратная связь, конечно же, чтобы поделиться с вами в первую очередь той информацией, которая важна для вас. Вот. Есть замечательный инструмент, как социальные сети. Я первые свои партнерки продвигал через Твиттер вообще. Чем твиттер хорош, там очень быстро обновляется лента, то есть нет такой, скажем так, скучности. Но если вы это делаете именно через твиттер, то обязательно уберите переадресацию ваших постов в фейсбук, потому что там, скажем так, страница меньше обновляется, она непосредственно у вас на странице, да? То есть если в твиттере лента меняется в течение часа прям значительно, да, то на фейсбук, соответственно, ваша страница в течение дня меняется и уже незначительно. То есть все посты, которые у вас там есть, они там останутся, если вы сами их не уберете. Вот, Поэтому лучше позаботиться о том, что если вы через Твиттер идете, то меняйте. Плюс еще Твиттер, чем хорош, там можно тестировать разные, скажем так, разные-разные слова, разные слоганы, как вы это даете, и смотреть, что же будет лучше. Нужно это или нет верно? Ну, тогда просто послушайте эту информацию, а когда решите, что нужно, вернетесь к записи. Вот. И, соответственно, для этого есть определенные технологии отслеживания, да, то есть есть такие вещи, как рекламные метки, Этому тоже можно сделать в jask Но вот это мы будем с вами говорить как раз в той программе «Инфостеп», которую я вам озвучу уже в пятницу. Сегодня, я думаю, что мы до этого не дойдем. И в этой программе мы будем как раз говорить, вот эта программа будет посвящена полностью постановке вашего бизнеса в интернете, полностью от А до Я, как прийти от идеи до денег в интернете. Поэтому и инфостеп, да немножко приоткрою завесу. На раз, два, три, идея, продукт, деньги. То есть вот таким образом мы пойдем, но, соответственно, информацию об этой группе я вам расскажу чуть позже. Так вот, по партнерской программе вы можете делать в своих соцсетях, и для того, чтобы это было возможно, вам точно также нужно набирать, соответственно, аудиторию. Только в соцсетях это будут уже, конечно же, ваши друзья, ваши подписчики, ваши читатели. Плюс дополнительно для этого можно делать различные страницы, группы, мероприятия. Кто видел мероприятие для продвижения партнера? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот ВКонтакте очень много таких людей, которые работают именно с партнерками по мероприятию. Сейчас ВКонтакте уже стачили условия, можно приглашать только 40 человек. Там есть определенные секреты. В общем, это можно сделать не задорого. Такие вещи. И этому мы вас тоже будем учить. Вот В этой программе Инфостеп мы тоже поделимся определенной определенными секретами выделим для этого время вот вот а, на таких а, запусках а, люди зарабатывают а, и 30 тысяч и 300 тысяч то есть это все реально на первом этапе я вам по, вот, по своему опыту могу сказать первая моя продаж была там прям совсем чуточная что-то по моему 250 или 650 рублей я вот сейчас уже даже не помню какие-то смешные деньги а, вот а, это вот по Хотя нет, у всего, я заработала 2250, это вот была первая продажа, вот, да, потому что первая партнерку была всего татариного, и на ней я заработал 250. Буквально в течение одного дня я сделал несколько постов на Фейсбуке, и на следующий день у меня человек купил. Это был вот только запуск программы. Поэтому очень хорошо, когда вы заходите в новую партнерку, и вы одним из первых партнеров, потому что вот еще нет большого объема. Плюс, соответственно, Дается определенные, более интересные условия для первых партнеров, чаще всего бывают. Поэтому те, кто хочет заработать вместе с нами, советую регистрироваться как можно скорее. Вот. Непосредственно в письмах у меня последний запуск Антона Агафонова. Я заработала порядка 4 или 22,8 тысячи. Сейчас визуально не вспомню. Это было буквально 4 письма. Несколько человек купила, там не, не сказать, что прям огромное количество людей купила. Ну вот, неделя работы и 22 400 в кармане. Кому нравятся эти цифры, поставьте, пожалуйста, единичку с плюсиком. Да, мне тоже нравится. И вот, при этом надо скажет, что база подписчиков у меня не такая уж большая. Это было на тот момент 1200 человек. И я давал не по всей базе информацию. Рассылка у меня по МЛМ тематике. Это было именно для них. Там составляло что-то 400 человек у меня. И общая база. Что по холодным контактам, наверное, еще что-то около 500 человек. Вот. Но она перемещается. Поэтому считайте, что где-то 500 человек всего. То есть вот база на 500 человек да, мне дала такой вот результат. Собирала я ее не очень быстро и не очень медленно то есть как бы я считаю что это нормальный темп если вы скажем так никуда не торопитесь если вы хотите собирать ее быстрее то для этого делаются специальные действия у меня не было каких-то вот чрезвычайных мер для того чтобы собирать эту базу кроме наверное то что вот мы с сергеем провели конференцию но база подписчиков по сбору баз подписчиков есть отдельная возможность пообщаться давайте не выйдем, сейчас все в кучу. вот мне все это интересно, все очень хочется вам отдать, но давайте все по порядку, потому что информации много, именно поэтому мы решили создать эту мастер-группу, которую я вам чуть попозже расскажу, может быть, там еще чуть-чуть ссылочку. Вот. Если мы говорим о соцсетях, давайте вот мы прямо сейчас с вами по соцсети пройдемся. Те, кто зарегистрировался у нас в программе, поставьте, пожалуйста, эту улочку с плюсом, кто зарегистрировался в нашей партнерской программе. Так, одна Елена Семененко. Больше никто не успел? Вот зря. Сейчас мы с Еленой Семененко зайдем к нам в кабинет. Елена, у нас есть ссылочка на сегодняшнее мероприятие «12 способов». Вам нужно взять эту ссылочку и зайти в, свой, в свою соцсеть, на свою страничку ВКонтакте. Рекламный пост, который вот именно постингом, который идет у вас, делать очень легко на самом деле. Вы подбираете картиночку под эту тематику, пишете какой-либо слоган, афоризм, либо свое впечатление о, соответственно, том мероприятии, которое вы посетили, или о той книге, которую вы прочитали, или о том тренинге, который будет. Елена, поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы зашли в ВКонтакте. Если вы сейчас там, если вы нашли ссылочку, напишите, пожалуйста, что нашли. Если не нашли, то пишите, что все это отлично. Значит, Тогда я прошу вас уже на своей странице свои впечатления о сегодняшнем вебинаре, добавить к нему ссылочку и картинку, которая, по вашему мнению, соответствует этому. Может быть, новогодний Дед Мороз да, то что с новогодней тематикой, может быть, что-то по тому методу, который для вас был особенно впечатлительным. И вы уже сегодня сможете увидеть статистику у себя в кабинете, то есть как люди отреагировали на этот ваш пост. Отлично. То есть те, кто не сделал это, соответственно, вы не сможете сейчас протестировать. Вот смотрите, нас не так много, да, и в то же время из 18 человек только один это сделал. Когда говорят, что возможности есть не для всех, я вам скажу так, что вот подтвержу мне, Мнение Виктории, которое она вначале сказала, да, он про фрилансеров, они все и берутся, да, то есть, вот, Елена Пашкова из еще сделала. Статистика, да. То есть, есть возможности предостаточно, берете ли вы их или нет? Это второй вопрос. Так, вот, Олег Кочетов тоже это сделал. То есть, вот таким образом, очень просто пиарить партнерские в соцсетях, вы это можете делать на своей странице ВКонтакте. Это можно делать в специфических группах Фейсбука. Не все пропускают, но это вот очень интересно. ВКонтакте таким образом вас могут забанить очень легко, там более жесткие условия. На Фейсбуке, как ни странно, это делать легче, потому что есть группы, которые прям по это заточены. Да, то есть надо смотреть. Если там только рекламное объявление, то это не очень интересно. Она не очень посещаемая, эта группа. А есть группы, которые скажем так, по тематике, там люди спорят, обсуждают какие-то вещи. вот, То есть вы можете там это дать в виде комментария, можете дать просто непосредственно своим постом. Да? И там нужно смотреть. Есть опять же странички, где модераторы это, скажем так, пропускают как рекламу, вам нужно будет заплатить какую-то небольшую сумму. Вот, например, за пиар нашей конференции в мае мы такому автору заплатили 500 рублей. Елена, ВКонтакте, это вот вы к себе на страничку должны зайти, не, не к нам, а к себе. У вас есть свой аккаунт ВКонтакте? Вам нужно именно туда зайти. ВКонтакте вы можете, вы уже все сделали, отлично. А какую тогда ссылку ВКонтакте вам нужна? Наша группа. Вот, отлично. Друг друга поняли. А, хотели показать? Ну, давайте. Давайте вашу ссылку. Я не знаю, мы ее увидим или нет. Ну, давайте попробуем. Вот, давайте посмотрим, что у нас сделала Лена. Отлично. Все очень просто то есть вот вы сделали таким образом и нашу вам благодарность я сейчас припиарю ее на своей страничке то есть мои подписчики также смогут те которые подписаны у меня на странице соответственно смогут купить по вашей ссылке когда подписаться сначала да и впоследствии купить по вашей ссылке вот не советую вам делать посты на чужих страницах. Ну, это, во-первых, некрасиво, неэтично. Да? Во-вторых, вам смогут забанить. Поэтому используйте именно своими страницами и делайте это с них. Хорошо. Вот когда вы все это подготовили, да, у тебя это понятно. да, У вас должна быть определенная аудитория. Соответственно, эту определенную аудиторию нужно подбирать. Под тот, скажем так, продукт, который вы себя впоследствии будете представлять, да, потому что, если вы пришли в интернет, здесь, как я уже говорила, нужно стать определенным цветком, на который пойдут э, пчелы. И вам нужно понимать, э, какие ценности есть у вас. да, Возможно, вы начнете развиваться через фриланс изначально, потому что какие-то технические вещи, да, то же самое, э, чтобы набраться опыта введения рекламных кампаний, введения групп ВКонтакте, да, потому что это тоже работа, и она тоже неплохо оплачивается. Например, администратор группы в соцсети получает за одну э, группу при плодотворной работе, наполнении постами, следить за форумом, за всем остальным, да, наполнение, оформление, это стоит 5 тысяч в месяц. Взяли четыре группы, да, вот ваш 20 тысяч. Несколько групп таких отвели, вы же можете создать собственный семинар, тренинг для того, чтобы поделиться опытом, да, или давать консультацию опять же, за деньги. Вот и для того, чтобы у вас э, эта аудитория складывалась, вам нужно привлекать именно определенных людей по определенным интересам советую вам, чем быстрее, тем лучше это начать делать и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Твиттере э, и в Google, Плюс если вы там представлены вот. и э, соответственно Именно на ту аудиторию, которая интересна будет ваша партнерская программа, которую вы выбрали, тот или иной товар этого автора. То есть вы такую аудиторию себе и привлекаете. Если, скажем так, аудитория этого товара и ваша совпадает, это будет еще лучше. То есть вы партнерскую программу предлагаете вперед, пока вы еще набираетесь сами опыта, когда вы развиваетесь в этом. Как только вы начали создавать свой продукт, все баста да, вы начинаете продавать именно свой товар. Если у вас чего-то не хватает, вы можете сохранить каких-то партнеров. То есть вот партнерская программа – это, скажем так, первый этап вашего заработка может быть. Когда вы развиваете именно экспертность, когда вы привлекаете именно нужную вам аудиторию. Также это можно делать на различных форумах. И, кстати, вот тот метод, о котором говорила Виктория, да, про комментарии, вы можете этим точно так же пользоваться. Отбираете, скажем так, в поисковике, сайты, которые по этой тематике, да, где могут находиться люди, как раз, которые читают э, среди читателей, интересующиеся именно этим продуктом, который вы решили продвигать. И э, даете комментарий. Э, но здесь нужно смотреть, чтобы э, на странице э, комментария была информация следующая. Блок составлял имя, сайт, почта и соответственно блог для комментирования тогда соответственно вы сможете поместить ссылочку партнерскую написать кто вы да то есть почта не отображается впоследствии и в то же время э, будет комментарий. но комментарии вы должны давать осмысленный не просто так что вот посмотрите какая классная штука да а именно дать комментарий тому что сказал автор под той статью которую он написал то есть ее внимательно прочитать и дать именно свой отзыв осмысленный э, сознанием дела кстати, это очень хорошая техника, когда вы продвигаете свою экспертность, развиваете свою экспертность. Почитав 10-20 статей чужих авторов, вы начинаете понимать лучше то, как вы к этому относитесь. Потому что у вас появится, скажем так, разносторонность. Потому что, может быть, вы на своего слона, да, вот возьмем вашу зону экспертности, смотрите со стороны хобота, а ваш конкурент смотрит со стороны хвоста третий конкурент смотрит с правой ноги, да, ну и так далее. То есть вот когда вы почитаете чужих других авторов в этой же своей в своей же нише, вы увидите, скажем так, вы припрессуете к себе значительную сторону, вы сможете увидеть своего слона со всех сторон. Вот это то, что касается партнерки. Повторяю, значит по партнерской программе, кому интересно, обязательно зарегистрируйтесь. Давайте я вам еще раз продублирую ссылочку. Кто не смог это сделать сейчас, сделайте позже. Только положите эту ссылочку в закладочке. Вот. И обязательно подпишитесь. Для партнеров на следующей неделе, 27 ноября, я проведу вебинар, на котором расскажу более подробно, как вы можете продвигать нас, как вы можете на нас зарабатывать, какие материалы мы для вас подготовили и что впереди вас ждет какие мероприятия будут, что вы на нас сможете заработать, да, и на какую аудиторию вам это нужно будет нести. Вот. Соответственно, информация об этом будет сначала вам, то есть, что мы готовим более подробно, что это за продукт, что это за мероприятие. И только позже об этом узнают, соответственно, наши слушатели и подписчики. Все остальные партнеры узнают первые всю глубину, да, узнают именно они, потому что вам нужно будет об этом рассказывать. Те же, кто придет к нам просто послушать, соответственно, впоследствии, да, то они пройдут мимо тех денег, которых смогут на нас зарабатывать, и, соответственно, <-tale> узнают это несколько позже. Но не всем быть партнерами, я прекрасно понимаю. Вот. Время у нас уже к 10 часам. Я думаю, что на сегодня нам нужно закруглиться, Поставьте, пожалуйста, по 10 шкале, насколько была полезна для вас сегодняшняя информация. Два часа ночи. Ух ты! Десять. Десять. Больше десяти. Отлично. Отлично. Спасибо вам, что были с нами. Сейчас я вам дам ссылочку на наш подарок обещанный. Вас ждет еще 8 методов, соответственно, от нас.